Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ползком, ползком. А вольщи засуял. Целовать. Целовать. Генусь! Георгий! Я родился в горах, но на вершинах никогда не был, да и не думал об этом. Я всегда смотрел на них снизу вверх. Казалось, так и должно быть. А, витки параллельные должны быть. Вот на конце вяжется контрольный узел. Для чего это делается? Когда веревка намокает где-то в дождливое время, и при большой, при большой натяжке она имеет свойство, понимаете, вытягиваться. Она скользкая, и при сильной натяжке узел развяжется у вас. Поэтому за контрольный узелок и вяжется. Плавное движение. Внутренним рантом можно становиться, можно становиться наружным рантом, в зависимости от того, какой рельеф стал. Нужно всегда держаться как можно на ногах. В некоторых случаях использует колено, но в некоторых, когда тяжелый рюкзак, знаете, ну, нежелательно становиться на колено, используйте всегда ноги. Необходимо прочувствовать, что я доверяю товарищу свою жизнь. А вдруг, вот некоторые говорят, а вдруг он меня не удержит, а вдруг он меня там не страхует, мы же его не видим. Я всегда обходил скалы, словно их не существует. Но они существуют. Таки, Тор, попробуй не заметь, что он есть. Конечно, в такую погоню отли вспомнишь. А доберешься до лагеря, нет, нет, ты да и глянешь, как он там, дикий тор. Город, город, думанный город, рыб. И улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, помните всех, помните всех, то бедный. Странные люди заполнились от горы. Мы с ними ни слова поперек. Из, Из разговоров они признают только споры. И никуда не уходят туда дороги. Место домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу и никак мне его не найти. Репшнур тоже предмет первой необходимости. Тем более, если предстоит альпийский футбол. Молодец! Конечно, это не футбол. Но и кто-нибудь здесь жалеет об этом? И потом это все-таки практика. Работа с веревкой. <свес>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 Прямо будет, правильное, пряжи! Гл Говорят, Текитор не очень трудная гора. Есть вершины в сто раз труднее. За них дают золотые медали. За Текитор получишь разве что кружку компота. Когда новички спускаются в лагерь, их мажут ваксой и обливают водой. Ладно, пусть мажут. Лишь бы вершина была. Смотришь, как работают мастера, и думаешь, все просто, и я смогу. Трудно, конечно, страховку. Организовать через ледоруб особенно. Но все-таки нужно уметь. Страховка готова? Готова. Пошел. Ну и пошел. Склон такой, а если всерьез, тогда что же, спасательный отряд, но ведь горы и для них горы. Быстро, быстро, быстро! Смотри, вот там на стыка, чтобы. Быстрее, ребята, быстрее! Вешай. подними, повыше, не достанет. Начали! еще! еще раз! еще! еще! взяли, чуть-чуть осталось. Принимай там. Внимание, страховка. Конечно, они готовятся к этому. Если надо, придут на помощь. Они уберут учебное бревно и привяжут к носилкам тебя. Но тогда это будет уже не тренировка. А зачем мешать тренировкам? А может, просто сесть у подножья, развести краски. Но ребята говорят, если не был на вершине, что можно о ней сказать? Ты слыхала художники художнике Шубине? Шубин. Он работал старшим инструктором в этом же самом лагере. Человеку нужна вершина, пусть не Верест, не Хантенгри, пусть это будет Текитор но вершина. Очень нужно выбраться из тесноты ущелий и хоть раз взглянуть на мир с высоты. И не только в горах. ему трудно давалась высота. тем премии он шел на нее. Хотелось быть хоть на шаг выше гор, чтобы увидеть их такими, какие они есть. Стажером куда? Стажером. Вот были три палатки первых стажеров. Так, вот они. Ты че вертикальные, и... Давай, видимо, пищи? Есть еще карабины? 27 поменяй. меня. Дай карабину. Здравствуй, тикетер. Мы идем по твоим снегам. И если разрешишь, проведем ночь на твоем плече. Дай нам хорошей погоды, Тикетор. слушались но тогда я не замечал этого одна мысль была что там за гребнем Недостижимым, таки Тор, а теперь вот он, под ногами, и выше идти некуда. видеть вершины, которых для нас не было вчера.